Здорово, Ютуб! Ну что, продолжаем нашу еженедельную рубрику То, как они выигрывают в Warzone И сегодня у нас будет дуо В прошлый раз мы записывали соло Перед этим было дуо Так что, я думаю, будем чередовать Я посмотрел, в принципе, вам рубрика зашла И я не буду долго тянуть Давайте сразу же переходить к самим ребятам Которые играют сейчас уже Так, первые ребята, которые у нас попадаются Они оба были в ГУЛАГе Один килл у Авида И один тим у Элиота. Будем звать его Элиота. Ну, в общем, они сейчас взяли контракт. Я думаю, что они будут пытаться камбэкнуть по экономике. Да, тиммейт летает сразу же уже над квестом, падает на верхушку. Будет, будет здесь подлутоваться, смотреть. А, у него люди. Да, он, он услышал людей. Он сейчас говорит тиммейту, тиммейт как раз двигается в его направлении ждем посмотрим как они будут разыгрывать он не спешит он понимает что под ним есть два противника. у него только пистолет он вряд ли сейчас сможет забрать двоих он ждет тиммейта а тиммейт не спеша спокойно без лишнего шума подходит к нему да да да они точно играют командно так элиот ждет Авида, Авид, не спеша по первому этажу, проходит. Увидел противника. И забирает его. Хорошо. Да, все, проходит информация у ребят, что он забрал его. Эллио сразу же начинает спускаться, ставит метку на сечел. Мне интересно, с какими ганами будут играть в дуо. Что зачастую в зачастую соло это там либо РПК, либо снайперка. Крайне редко там М4 и еще что-то. То есть в основном сейчас только по мете бегают. Так. Стадели у них. Рядом. А, есть стадели рядом сзади. Интересно, пойдут ли они ее делать. Или они ее забьют у нее и будут делать контракты И потом просто подганаю. Так, контракт начали делать. Пулик выпадает. Я бы, наверное, вместо так 56 пулик взял. Что-то в последнее время так 56. Прям не знаю. Может из-за того, что я часто начал играть там, с более сильными ганами, там, то есть так В и с подобными, и мне не заходят. Уже так 56, но раньше он мне нравился. сейчас вообще кошмар. Так, что делает его тиммейт? А его тиммейт просто ждет, пока походу тиммейт сделают контракт спокойно не спеша подлутывается. так у них взяли лодку цитадель начали захватывать не они они скорее всего даже если захотят в какой-то момент начнут разговаривать про цитадели и цитадели уже не будет к тому моменту так пытается нашить по лодке хорошо ну на самом деле у них сейчас хватает ганов на денег на два гана я так понимаю что 11 имейтов как раз таки и хочет пойти взять или они просто подумали что он сюда приехал Не, это по-моему фантомные звуки парень тоже подумал на секунду что с одним из Да, они покупают погано, так что покупают РПК, кто бы мог подумать Теперь нужно скинуть деньги, наверное, тиммейту Или они не будут скидывать Здесь hmm. есть <coughs> Ну, они, скорее всего, просто Два братца, которые спокойно Вечером решили сесть, поиграть Там без напряга, без всякой спешки. Хорошо. Деньги вылят, что он будет покупать тоже РПК. А, он бабку купил вообще. Слушайте, неплохо. Так, цитадель захватили уже. Отмечен. И они решили идти доделывать контракт. Ну, в принципе, на самом деле, неплохое решение. Поскольку у него, у Авида есть от, от, один лодиковый ган. Его, в принципе, может хватить, чтобы закрыть пачку, может быть, две даже, и оттуда уже получить получить ганы, либо экономику бахнуть и купить себе свой ган. Они, скорее всего, сейчас закончат делать контракт, и после этого уже двинут обратно на магазин, и там уже будут покупать еще один ган уже эллиот. Ну да, в принципе, не хватает. Вопрос в том, что пойдут ли они на левый магаз. Здесь трофей. Угу. Да, и планируют. Там просто на самом деле левый магаз сейчас профит не всего. Там есть заправка, на которой могут долдать какую-то часть денег, которому будет не хватать, чтобы взять, к примеру, ган и взять сразу же еще одну бэпку. И дальше уже двигаться под этой бэпкой, пытаться, может быть, кого-то убить и так далее Ну посмотрим Как они будут действовать Я думаю, что они так и сделают Так как на прошлом магазе они купили один ган и одну бэпку Вместо того, чтобы купить два гана А ну здесь лутано Здесь, увы, уже лутано И что они, не, не будут скидывать деньги? Просто купит бэбку. Да? Ага. Ну, в принципе, как бы да, но блин, один из тиммейтов вообще без ганов, без лодиковых. То есть ближайший, ближайший возможный шанс взять ганну из логика. Это будет, который на третьей, по зоне начнут падать. Лодики с неба. Так, армора выбросил, астроку поднял. Они, они в центре зоны, я не знаю, им особо спешить некуда. Они, они так и играют. Они спокойно сейчас бегают, что-то пытаются подлутаться. Смотрят, куда пройти можно. Но это я их перехваливаю, на самом деле. Они просто бездумно бегали сейчас. Они могли это сделать все в два раза быстрее, но... говорю, Они просто бегают, чилят. Вот, лодики пошли. Не на третий, кстати, на второй. М -м. Интересно, они решили взять хант. Вообще, это неплохой способ бафнуть себе экономику. М -м -м. М -м. Мало того, что бафнуть экономику, еще можно выбить гана себе неплохие. Но. Это тот же самый риск, что и из тебя могут выбить ганы, из тебя могут выбить экономику. Все это. Все зависит от того, какие люди будут на этом ханте а еще хант может быть свинякой, и может уехать вообще в фигнетку, да? так, смотрите, все логики забрали, остался один только то есть если парни до этого не заметили, где вот здесь... а, все, логиков как не было <салит> нормально, нормально, быстро разобрали <салит> какие-то ребята никуда не спешащие а хант их ушел вообще на Заю. Это Иду сюда. очень плохо, поскольку там по-любому есть еще одна пачка. Туда будут еще подходить пальчики и пушить их. Это <сп> <estas> uh, uh, мягко говоря, тяжело будет, да и уже смысла нет особого когда они были ближе, да, там можно было попробовать, а сейчас им идти просто невероятно далеко я не понимаю, я пытаюсь понять а, ну они, да слушайте, они походу забили на хант вообще они взяли его, увидели, что он ушел от них, ушел очень далеко Эндики, пофигу, не будем делать и имеет место быть на самом деле, я, мы, я со своей пачкой также. Если Хант улетает далеко, то хрен с ним. Если нет возможности как-то быстро залететь к нему, то есть использовать парашют, то смысла не имеет. Вот так бежать на ноге в заю, потом там искать его. Скорее всего, там еще не одна пачка. Но, с другой стороны, они пришли в центр зоны. у них где-то здесь лодик падал, я вот не помню, помню где-то вот здесь, да? в, этой, в этом районе И они, конечно, вряд ли заметили, где лодик они сейчас... Иду сюда. они просто прекрасно будут сидеть в городе, я так понимаю А нет они короче пытаются подлутаться параллельно проходит центр зоны увидели рез акцент на нем точно прошел держать высоту это правильно они вот на самом деле правильно сейчас в город зашли они залезли сразу же по крышам посмотрели есть ли игроки противника на крыше и двинули уже по информации которая имеется у них справа с чел находится он его не видит ага там Иду сюда. так пряк одного хорошо ну, и скорее всего не пойдут пушить ну, вернее это маловероятно я вот смотрю они вот заняли позицию они будут здесь просто сидеть на крыше пока кто-то не придет но скорее всего вот этот вот эти ребята пока не придут или пока Хант не придет. Какие-то ребята более килрейсовые И не заберет их. Поскольку сидеть вот так на крыше, это круто, но они ж не смотрят спину. Любая пачка, которая придет на спину, у нас дом, в котором они были до этого, они будут выше их позиции, и они сразу же заберут их там. Чуть не в один спрей можно было забрать. Хорошо. Они уходят, увидели, что зона ушла в сторону Подчекивают правую сторону и проходят дальше, ближе к центру круга Ну, они... Мне кажется, они просто будут играть от центра Или, или закрывать зону Но никак не пушить Угу там точку дали сразу же инстантно... Пелета, который был на крыше как раз... Ой, там, слушай, там, там, там аппарат. Там гумба уже. Кушать их будет тяжеловастенько. Ну, блин, на самом деле у них... Первого сбрили сразу же. Из дома где они только что были, их, скорее всего, пропушили те ребята, которые были на острове. Элео дает сразу же дым, отвлекающую гранату, все откидал и сваливать. Это правильно, потому что у челов, которые пришли, 100% лодиковые ганы. И, ну, не лодиковые, а свои комплектные сборки. Ему с Икаром с пола драться, но не имеет смысла. Да, у него есть э, Чугумба, которого он может забрать там одного-двоих, но блин, если он не успеет прокликать быстро или они выйдут уже и крякнут его первыми, то там будет и очень и очень плохо. Хм. То есть он решил не брать. Ящик с армором, который может дать 6 пластин, он просто взял куклу Манекен тут Слушайте, ну Опасненько на самом деле, очень опасненько Вот этот город, вот этот именно там очень-очень-очень часто просто сидят в домах их ты Так, отвлекающие Не знаю зачем я, я просто на секунду думал, что Подумал, вернее Что, короче, он когда будет подходить на магазин Он рядом куда-то кинет отвлекающие И даже если кто-то и смотрит макас, он может бы забайтиться на куклу а Он успеет резать на тиммейта Ну, не спешит но что поделать обычно ребята прям реально вот я когда играю вот таких ребят я и ловлю постоянно где-то на перебежках когда магаз резается вот резать вернее на магазе вроде никого нету спокойно реснул. скорее всего сейчас пойдет еще возьмет контракт сейфа У, взломщика я так думаю да именно так и будет но вот такой зоне я не знаю я бы наверное я, не, я, бы, я бы точно рисковал везающий пистолет тоже не взял так а что там а что чугумбу брать не? нафиг? фигня аппарат? блин у них бы сейчас было две чугумбы и это было бы сильно у них на самом деле сейчас уже второй контракт. Это прям неплохо по экономике. Чпом. Нет, да это, это глупо стрелять, вот так. Отвлечь возможно, но вот пытаться прям нокнуть кого-то не имеет смысла, Так, там на залоб пошел. А, они сразу там парни послетали они побоялись что их накроют на самом деле минометка очень редко попадает так к ним тачка едет грузик какой-то А вид как раз таки парень которого резали, уже камбэкнул они сделали контракт у них хватает денег закупиться взять все же какие-то свои ганы не знаю элиот, что ты будешь покупать признавайся бэпку. это правильно кстати вот в такой зоне уже лучше бэбку наверное, купить и попробовать какой-нибудь гана с полу перестрелять вдвоем со, со своим тиммейтом спокойно забрать этого чела и с него забрать ган Потому что сейчас почти все играются с метой и крайне редко встречаешь не метовых ребят что ты дашь бэбку получишь информацию о том кто у тебя находится рядом где тебе лучше находиться куда тебе идти и где убивать игроков что ты купишь гансами но первый вариант когда покупаешь бэпку, вот как они сейчас то профитней у него слева чел бегает Здесь могут так, вазнив и рпк так их с, го с горы начинаю закрывать за запиливать мне до сих пор непонятно, почему Элиот не взял ни одного ганна с магаза. Например, вот, у Авида сейчас просто десятка лежит. Бэпку уже на магазе на этом не купишь. Так, их с другой стороны жмут. Ну, двоякая ситуация. Они вроде сами себя зажали сюда. Так, дают бэпку, смотрят, что происходит вот расчехляет чугумбу Нет, не расчехляет, убрал ее обратно Патронов немного, но сейчас могли бы бэбку не тратить на самом деле Переносной радар был у Авида Он мог его просто бросить сюда вниз И, и по мини-бэбке бы смотрели, так хватало бы Потом идет закидка Ай-яй-яй-яй, под один спрей вышли Их парень забрал слева В окно, в одним спреем ела пала а он один, что ли? Да, он один, он пришел резать тиммейта, у него 6 киллов Сейчас его на магазе бахнут Так, хорошо Прошел, сейчас закроет Скорее всего еще ту дверку, ждет тиммейта На тиммейте 1 килл, тиммейт Сразу же к нему падает а, ну, сразу дал информацию ему о том, что здесь луп лежит. Это правильно. Опа, РПК. Это уже хорошо. И у них о, хорошая экономика сейчас. Но, блин, эту экономику тратить некуда. То есть у них 7 килов на команду. У одного Чугумба РПК, у другого Скар и Вазнев, по-моему. Не вижу, что там у меня на спине висит. У него SCAR SCAR. Так, он пошел покупать э, себе ган. Вот, про что я говорил. Крайне редко встретишь людей с М4. Хотя, с другой стороны, здесь... Не, не, не. Вот это сейчас ошибка. На самом деле. Э, здесь М4 ее тяжело контролить. Она крайне неточная. Неточная аэрка, И, к примеру, менять РПК на М4, когда у тебя хайграунды на которых стоят чел, то есть на горы на которых стоят чел, которые смотрят там в пиксели какой-то у которых они которые стоят только там в Хэдгличе, м4 но ну, сомнительный выбор если городская какая-то местность то есть вы стреляетесь между домами то да может быть м4 можно использовать спокойно но именно такой местности я бы наверное не использовал Ну и чугумбу я тоже выбрасывал бы особо смысла от нее хотя Слушайте, зона ближе к городу стягивается. Тиммейт кидает ему канистру, говорит, на, попей. Это классика. Вот так ребята в основном играют в паблике. Это не задроты, это вот обычные ребята, которые приходят вечером поиграть, которых чаще всего... Я убиваю, которых, чаще всего, убивают стримеры. Это вот такие вот ребята, которые спокойно просто чилят, они о чем-то своем разговаривают там. И не парятся вообще. Они, наверное, думают, что. Он пошел, типа. Подождите. Он положил канистру под магаз с, с надеждой того, что она взорвется, они ж не взрываются. Или я что-то. Не, не, они не взрываются, точно. Я, я, я вспомнил, я пробовал. Вот он сейчас самки зажмет, их хрен попадет. И им бы левую сторону закрывать. <свят> у Них слева кто-то пёхают. Со снайперки слева от них. Вот им бы лево закрывать. Они с... один смотрит uh, в гору, а другой вообще просто в комнате сидит, смотрит. За... <свят> он спрятаться хочет так. инстантно их забирают ну, парниша прилетел с пистолетами и один сразу же в дом залетел на второй этаж так, у одного 5 килов, у другого 7 килов. поставили кассетную мину, так, понятно, это <coughs> Акимбачи вторым ганом, скорее всего РПК идет, у первого Вазнев так, забирает там еще нет, не, не забирает его сильно пробили сразу же отходит отходит в направлении своего тиммейта Тиммейт до сих пор что-то лутает там его, тим... ему... его тиммейту сейчас чуть Личика не поправили Он все ему Он даже никак не отреагировал Он в принципе сейчас никак не реагирует такие Они понимают где находятся у них рядом противники И Вот этот парнишка более агрессивный Как-то Настроенный Я думал минус снизу лежит Я думал сейчас гг будет так, пошел влево, сразу же выкручивает всех игроков, которых он видел ранее. Его тиммейт запушил сольника на первом этаже. Они очень далеко растянуты находятся. Так, хорошо, кряк. Все, полетел. Пистолеты есть, ума много не надо полетел сразу же пушить человека, которого кряхнулся снайпер. неплохо пострелял, но... сигнал такой сиган забирает первого попадает под точку, сразу же его другая точка, тиммейт находится за зоной пытается... переключить игра, пожалуйста на его тиммейта, они два в один сольник там бежит в зону тиммейт тоже пытается забежать в зону, догнать его, но... Ну переключись, играю, я, я сейчас мышку сломаю. Хорошо, он зашел. Зашел в зону, но... Не агрессирует. Он просто зашел и лег, из-за этого проиграл. Он... Они из-за этого проиграли. Один слишком агрессивно полетел с этими пистолетами, просто отключил голову, даже ни о чем не подумал, что там может быть не стоит туда идти так пушить резко, что у него слева могут быть противники он об этом не подумал, полетел сразу же душить этого сольника, которого он пробился снайперки из-за этого умер на самом деле, если бы они были в пещере вдвоем, они бы выживали вдвоем и скорее всего потом бы забирали этого сольника но так это, вот так, это средние статистические игроки в лобби то есть в основном те, которые убивают все стримаки, которых вы убиваете и так далее ну и какой-то частью являетесь вы, конечно в общем, желаю хорошего денечка, вот только калачел откинул. Увидимся.